Всем привет, Славик Кротекс! И мы играем в террарию, наверное. И у нас может быть даже что-то есть в планах. Так, что у нас есть в планах? А -а -а -а, я не, не буду говорить, потому что это немного нельзя говорить. Это секретно, это великая тайна. Угу. И так, вот. вот что у нас есть запасы. М -м -м. Ну, ты прочитай А скайп. что нужно, чтобы юзать костяной вант? Кости? Да, Костя. Это всякие тут какашки нечемы, которые я сложил сюда. Пусть будут тут. Хотя, прочитай. на самом деле, это можно выкинуть. Это тоже... Ну, ладно, это возьмут. Все же, на ксал, это будет. придется одну шляпу я продам так дальше что есть. <сёк> это все что такое интересненькое из данжи вынесли наг сказал ничего отсюда не убирать <сёк> ну хотя бы можно вуден Бу бумеранг <сёк> а второй вуден бумеранг <сёк> А аква mm, Ну, по сути, он бесполезен и он не материал и его никто не будет использовать. То можно. А второй аква -септер? По той же пройти не можно. А фуриус магик миссель. Магик он, он хороший, он. Короче, ты можешь его скасить, и ты будешь управлять снарядом, который будет освещать, и при этом бить кого хочешь, и ты сможешь пронизнуть его куда угодно, по сути. А второй Magic мэссел. Ну, если у меня нет, то, то возможно ты мне, мне, мне его дашь, но я пока не могу этого сказать, потому что тебе надо прочитать чат скайпа. А, ну, Мурамасы это, говорю, вообще никуда их не продавать. Старфьюри. Fury. А, он материал? Нет. Окей, твое дело. он нахрен не нужен, мне есть Мурамасай. Окей, продавай. Блумун. Продавай. Второй Блумун. Да-да-да, это барахло бесполезное. Ватерболт. -а -а, это не материал, но при этом у тебя он есть, и... Я бы его использовал, потому что это хороший спал. Ну, Ему он только один черный. у меня есть, и вот я его вложу, я не знаю, что ты его вкладывал, нет, тут, вот, в фундуке он только один. Ну, у меня, у меня свой есть. Ну, и можно А, делать, а я делать. юзер Аквас он мне как-то больше нравится. Аутерболт меньше маны требует, выпускает больше мислов, отталкивается от стен и ауешет. Ну, точнее... Аквасептор тоже ауешит. Loads... Ауешит. Но он ауешит только в одну сторону. Вообще-то, Waterbolt Юзи 10 мана, Аквасептор 4. А, его же понерфили точно. Точнее, апнули. Квик, Шейкл надо нам. Нет. Ну, вот, отлично. Оказывается, почти все всё можно выкинуть. Свисток нужен? Да. Нахрена? Да. Ну ладно, я тебе поверю. Ой, у меня, оказывается, вот даже есть пустой. Дед. и ласка я возьму ее. так ну и все, все, можно теперь идти продавать и, ну это уже абсолютно наксовый бархлов который, не знаю, для чего нужно это всякая наша алхимия, камешки а сколько нужно камешек для крюка? 15 не хватает двух топазов продать ну может теперь ты скажешь я выключил запись короче у тебя не та версия как то которая у меня да потому что я ее забыл инструкнуть 1 у меня ну, я забыл поставить. и скачал, но забыл поставить. Еще вопросы? Все. А ты хотел, чтобы люди не подумали, что я пирачу? да, парни, я забыл, что надо было снимать. Все вот, дело. И, в общем, мы копаем. В далекие края как оказалось короче нам надо добыть 30 э, жал они падают из слаймов они падают в чел <coughs> также надо добывать споры джунглей <coughs> почему мы не пошли сначала а, мы сейчас пойдем о oh, нет ну, гольфер вообще. Го-го-го-го нет, не копай, нет. Че ты делаешь? Воду сливаю логично уже. Окей. Не пугай меня так. Вс ⁇ не классная вещь. Да ладно, блин. Опять не выпало две вещи, которые. Штаны и башка. Нормально. Кабальтовая броня. Обаль твоя. Наверное. Бель Что? Да. Эээ, okay. почему от веревки нельзя отпрыгать? Можно. Просто не умеешь. Не прыгать. Я ночью здесь находится. Нас не. Ни хрена а сь, он легко ломается. Кто? Улей. Серьезно? Нет. У тебя проблемы? Ну. С ломанием улья? Ну, все, не так. Жесть. Бум-бум-бум-бум-бум. Подожди, не делай че я сейчас быстро прокопаю к нам. у тебя такмёд, и чё? Ты че? Эти а а хули как говна это раз, два это то, что.. Так я-то ты... в меде могу плавать! Помнишь, дюб этого? У а тебя случаем палочек нету. А -а -а, нет, я их не брал. Ааа, -а -а, там жало. Готу, пик, ап. Блин, были бы палочки, все было бы трудно Я не сомневаюсь, но профигу была <Стит> и вообще куда меня денется все он ревансочек и течет вниз капец а что есть такое вообще а вот он инкубатор а что он такая огромная и кидать не учили <Стит> О, слушай но я тут и без тебя плохо все там данжен маленький есть, если крюком к этой хрени присобачится, который инкубатор, он тоже сломается и вызовет босса. Давай ми мини-арену сделаем, чтобы можно было ходить здесь. Да, делай, я пока схожу туда. Да, правильно. Ты там, ты видишь данжен? То есть, данжен на сокровищнице? Ну. Mm -hmm. okay. Я просто не был уверен, видишь ты ее или нет. Как-то странно работает ночное видение, мне почему-то здесь темно, такие Так и есть, она и должна такая работать. А, ну Но... типа просто усиляет цвет, который есть. Да, она, она вроде как усиляет источник света. Опять вроде... ты быстрее меня прелест тут. Ну, можешь брать. Mm. Классно, кстати, вещи, она позволит быстрее копать. <смех> Интересно, кампфайр можно ставить в мед? Бушит. Oh, well, можно. Ну почему, блин, одни когти mm -hmm. не работают, как другие когти. Какие? Ну там когти лежали. А. Ой, я случайно. Что? Не-не-не что? У меня так логануло сильно. У меня тоже. Ну, Какая-то да. адская, пчела тут ты ее сама, и потом ты махал, махал, махал, махал, и, и она появилась, такая просто огромная повага, что? Бедная пчела. штык ты звуки совершенно не подходят. Да, кстати. Ну, как ты сказал, она адская. Что она делает? блин, в нее тут... Почему у нее в жопе полемёт?! Я видел, это странно. Я только <свист> сейчас <rule> понял, ta, что это у нее в жопе полемёт. Почему О, смотри, анки начали превращаться в мед. А, нет, это просто... Так, что ты тут слутал? ты слутал? Что это? Да ничего, согнул вроде, не слухал. Ты мог много чего слутать а вот я меч слутал меч дай мне его я хочу просто посмотреть на него нифига там дай дай дай дай это защитник улея да no. битки окей ну еще такую хрень слутал он не дезориентированных мог. какую эти кинул а -а, а, а, ну это хрень. Она ставит эти блоки улии. А, так, ч ну, вот я думаю, а -а -а. что сейчас мне юзать? Мурамасу или эту хрень? А -а ну, как хочешь. Мурамас. Мура. Мурамус не надо. Не надо тыкать. Мне ДПС интересует больше. А меня клик ПС интересует больше. КПС. Угу. CPS. Фига Мёд вязкая вещь. Прикольно. Мед попал на воду и... что это за блок-то? Хани-блок? Хани-блок? Вау. Я знаю, что если он попадет на лаву, он станет каким-то другим блоком. Но чтобы хани... Ну, он станет вообще... Таким... Зажаренный Зажаренным медом я слышал. То есть читал. Если на воду пойдет, а почему-то не думал, что если на воду пойдет, он станет медом. методом блоком. Это круто. Жареный мед. Ты кстати ел? Нет, ну подумал, что сделать. Вот хелл хани я ел. Ну кукет хани нет. Не, фрайт хани. Кстати, ты... Я же с тобой эту фишку... То есть я с тобой фишку вообще делаю, то, что можно дюкать все эти руды. Не руды, а жидкости. Ну, такого... Ла б... Именно это, то, как бы, того... Ну, то есть я, я с тобой это делал, да? Нет, я с тобой это делал. Вообще это я с тобой делал. Ну, короче, я думаю, мед можно дюкать. Я не, тр... я не пробовал, но я уверен, что можно. Эм, окей, но... Кстати, там хардмодовый моб. А, нет. Это не хардмодовый моб. Показалось. Мы не должны просто иметь место в этом мире. Музыка тут прикалывает вообще. Такая упорная. Сейчас соседы пособирают а то дерьмо Они понадобятся Как ты здесь пролез? Почему я это не пролез? и а, можно пролезать через блоки Туфу баган mm -hmm. О, Ого, я что-то <связывается> Эй! Жули не прикольно. ой я вижу что да ладно ну, опять это хороший. дерьмо ну там опять ферро глаус глаз... глюз можешь одеть? да я иди на место кое чего собречу быстрее стал? я не мог мили спит ну да странно? Странный гейм, вот здесь Гейм Ну-ка, что там? Ну что ты делаешь? Хотя оно как-то перестало нормально светить А это светит? А это светит Да посвети мне, а я там прокопаю you can find. там А ну да Быстрее кончается заряд! Кончивайся. Ах, буду лучше с а... этим муравасом. Блин, тыкать? Mm. О, еще один... Бизар. Забавно заболтанную а я все возьму давай крюк не заставляй меня тыкать по сотни раз сердце мое остановилось. А там еще одна хренатень ведем слева да? у что же висит жопа ну вниз сколько жал? Ну глянь? Окей. Okay. Whatever me. Хочешь, разделимся. А то тут у нас есть просто варианты. Можно пойти налево, можно пойти направо. Можно пойти Здесь. вверх, можно пойти вниз. Максимальная мобильность и нашел второе сердце. дух двухсердечно. Я тоже нашел сердце. Лоу. Значит, мы сейчас тебя быстро поднимем. Почему ни одного сундука нет? Обычно здесь сундуковка гвенная. Да, я не том, хочу. что. Почему у них ни одного моего сундука нет? А светящихся хранений собирать нужно? Да. Ну, у меня, скорее всего, уже есть. Нет, у меня, не, не, у меня их вообще нет. Ну да, да, надо. Надо 20 штук. И это не означает, что их надо, надо все собирать. А здесь Он ловушка, не... в которой. Хатуры... Ой, я ули нашел. Ну да, я говорю, как говна здесь Так что не паришься насчет того. Тут поближе, правда, брюк. А, горюка-то такая большая мобильность. Ну, от а тебя сойдешь и ты умрешь. Тут нормально? Чего? не упал. Нахожусь, я. Да и, упал честно. я. Да и просто упал. А со мной ты бы упал? А? Да. Да ладно, я сомневаюсь почему-то. У меня очень большие сомнения насчет этого. Да, да. я отвечаю, ты бы упал. Нет, ты <laughs> ты бы А с тобой бы ты упал просто вот и все. Но я нашел мест. большое место фарма.